Сейчас еще по чатам раскидаю новости. у нас да. еще что-то побольше. Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас очень интересная тема, связанная со здоровьем, ключевыми факторами, которых вообще определяет качество вашей, вашей жизни. Вот уже более трех лет мы сотрудничаем с сибирской компанией Тайга 8, и наш выбор пал не случайно именно на эту компанию. На самом деле сетевых компаний очень много, но это первый опыт в России, мне кажется, в мире, Объединение товарности компании вместе с криптовалютой. Да-да, в компании Тайга 8 мы двигаемся с помощью криптовалюты, достигли достаточно хороших результатов. Ну что ж, пройдемся чуть-чуть по, по презентации продуктов. Я расскажу свое отношение к ней и потом передам слово Денису. Итак, компания Т8 Тайга – это продукты для тех, кто оптимизирует тело, Энергию и время В состав включен Сибэкспи-комплекс Вкратце мы о нем расскажем Флагманом является Т8 Экстра Это вот такие вот экологичные бутыльки Из биоалюминия Которые, кстати, можно сдавать обратно на завод И я очень рад Потому что тоже забочусь об экологии Начинаю сортировать мусор вот. Вы в рамках компании можете собирать эти бутылечки и обратно отправлять на завод это разработки лес Сибирской академии еще советских ученых на вытяжки из хвои, то есть используется не новый лес, используется просто лапник, это отходы деревообработки. Из него выделяется такая жирная компонент полипринола специальным составом разбавляется и а, вот в такой растворимой форме, то есть это не является БАДом, это не является таблетками или пилюлями, то есть у э, таблеток и БАДов есть один э, побочный эффект, э, это субстракция типа мела, которая оседает в печени и почках, и потом э, человеку надо еще и как-то выводить эти элементы из организма, и низкая всасываемость из-за этого. В жидкой же форме э, полипринолы сразу всасываются, ключевой компонент это э, вот это вот как раз таки вытяжка из хвои специальным образом, доста которая достается. Она занимается тем, что ремонтирует межклеточные мембраны, то, из чего состоит наша клетка. Старение, прежде всего, связано с тем, что у нас плохо усваиваются вещества, и организм, в принципе, стареет. И при восстановлении межклеточных мембран у вас, соответственно, собственно говоря, и происходит улучшение качества жизни. Помимо этого, из побочных эффектов хороших у вас снижается уровень сахара, уровень холестерина. Да, то есть основной компонент, он борется с тем, чтобы снизить риск инфарктов и инсультов, это во-первых, и победить такую болезнь, как диабет. Вы, наверное, сейчас слышали, что у нас идет пандемия да, в мире, но на самом деле у нас сейчас другая пандемия. Это сердечно-сосудистые заболевания в России, и, к сожалению, от этого недуга гибнет миллион человек в год, и порог снизился с 60 лет до 40 лет, друзья. И знаете, иногда э, мужчинам звонок звенит так, что помогать уже поздно. Да? То есть здоровьем надо заниматься вот сейчас, когда вам уже 30-35 лет, если вам уже 25, уже надо интересоваться продуктами по восстановлению здоровья, потому что наши продукты сейчас достаточно бедные по витаминно-минеральному комплексу. И этот продукт родился благодаря тому, что президент компании Дмитрий Лаевский 10 лет назад э, сам столкнулся с инсультом. Ему поставили две недели жизни, и он а, начал исследовать, какие препараты могут его восстановить. И он нашел, что в России есть такие разработки в области полипринолов, которые сейчас начали браться в проект национального здоровья, друзья. Да-да. А, к сведению, полипринолы выделены а, в Японии, в Америке, в Европе, но они животного происхождения и намного дороже, чем а, российский аналог. Следующий флагманский продукт – это Т8-бленд. Это вот такой вот сок из шести ягод. Я его называю компот. Дети у меня очень его любят. Здесь сок шести ягод, холодного отжима. Он не портится. Усиливает защиту организма, оптимизирует выработку естественного интерферона, защищает клетки нервной системы от разрушения, снижает уровень холестерина, укрепляет стенки сосудов, повышает иммунитет. Никакого сахара, никакого порошка. Все только натуральное. Т8 Splash я вкратце расскажу это для тех, кто за рулем и кто хочет отличное дыхание, бодрость. Он, кстати, чуть-чуть повышает давление, поэтому если вы засыпаете за рулем, два раза под рот, под язык, и вы бодры и веселы. p комплекс. Что это такое? Т8 стоун это еще один уникальный продукт. Здесь соли гуминовых кислот. И здесь азотокислое серебро А также очень редкий на рынке а, биоусвояемое двухвалентное железо. Да-да, то самое, которое необходимо всем и каждому, потому что в основном используется трехвалентное железо, которое никак не усваивается. И по факту люди все свои витамины выпивают и все вылетает в трубу. Здесь все это усваивается. Т8-Стоун uh, оптимизирует метаболизм на клеточном уровне, выводит токсины, очищает клетки организма, усиливает усвояемость полезных веществ Вот uh, это три основных продукта, Бленд, Экстра и Стоун, которые я всем и каждому советую на каждый день Т8-ТО – это оптимизация веса, я долго не буду задерживаться, потому что есть один очень уникальный продукт, который сейчас требует особого внимания д 8 эра это линейка по красоте. Источники энергии у нас являются на самом деле жиры, а не углеводы. Сейчас все у нас надавливают на углеводы. Кофе, печеньки, выпечка, сахар. Все это приводит к разрушению. И кто не знал, раковые клетки отлично развиваются в сахарной среде. Именно сахар является возбудителем всех основных Патогенных микрофлор. А, так, это про кетоны и глюкоза Чуть-чуть мы пробежимся. Это происходит, как происходит выработка энергии у нас, да, как раз таки через жир, друзья. Поэтому углеводы быстрые, это ваши враги. А, это масло полипринольное полезное. А, аналог, наверное, можно сравнить, как в двигателе. Автомобильное масло, которое необходимо для отличной работы вашего организма. Также и здесь это МСТ масло с полипринолами, которое отлично подходит как для салата, так и просто для приема внутрь. Так, Т8 Эра Экза это для тех, кто хочет быть энергичным весь день. Он активизирует митохондрии, очень интересный вкус и специфически очень такой интересный состав. Также оптимизирует энергообмен, кто хочет скомпенсировать вес. Так, эм, сейчас посмотрим, если в презентации этот продукт. Т-8 это отличный заменитель хлеба дрожжевого. Здесь льняные печеньки со спирулиной, с водорослями. Я думаю, не буду, не буду рассказывать о пользе водорослей, особенно спирулины. А вот, пользе льна вы, думаю, тоже сможете почитать. Это уникальный продукт. Сейчас, благо, в каждом городе появляются продукты здорового питания. Также вы можете отдельно купить лен. Ну, а если у вас вопросы по костям, то вы можете сделать пророщенный лен. Так, кофе полезный, натуральный, с полипринолами для тех, кто любит с утра кофе. На вот этом продукте я чуть-чуть остановлюсь. Это низкоуглеводный десерт. Эта штука лично мне очень сильно помогла, потому что она снижает тягу к сахару. Действительно снижает тягу к сахару. А также отбивает привычку постоянно что-то жевать, перекусывать. Поэтому, друзья, вот этот перекус уникальная вещь. Замените сникерс, марс и батончики вот эти все на вот эту вещь. Организм скажет спасибо. А Т8 Amadeus -а это линейка для красоты и здоровья. Сюда входят зубные пасты натуральные без фтора. И маски альгинатные из водорослей. Также сыворотка полипринольная. Скраб для тела, замечательно, какого смысла. И генетический тест тоже интересная штука, которая позволяет определить ваши пищевые предрасположенности, возможности аллергии и что конкретно нужно вам о испытании конкретно сейчас. А, а, так, генетический тест отправляется, кстати, в лабораторию в Новосибирск. Все очень серьезно. Так, а, ну что, я остановлюсь. Здесь нет одного компонента, очень важного сейчас. Так, материалы. Так, Денис, как закрыть презентацию? Так. Попробуем. Я э, э, э, демонстрацию экрана включу, она должна... В принципе, Сейчас, момент. Я расскажу вот об этой штуке. У -у -у. А, называется Т 8 v Это Эта штука, которая появилась в этом году, а, ее разрабатывали несколько лет, это РНК-комплекс. Это штука, которая за 5 дней может вас вылечить совершенно от любого недуга, вплоть до даже вируса Эбола. Почитайте в Википедии, что это такое. Эта штука страшнее, на самом деле, коронавируса, который сейчас ходит везде. А на самом деле, это обостренная форма пневмонии. У нас очень много людей, кому ставили положительный тест на COVID. Через 5 дней тест отрицательный. Здесь 5 монодоз на 5 дней под язык. Эта штука поднимает... Уровень иммуноглобулина человека в пять раз, перевожу по-русски, мобилизирует все ваши иммунные силы в пять раз. И ваш организм сам любой вирус выжигает. То есть вот этот антидот, он стоит по каталогу, по-моему, 2400 рублей. Я всем своим друзьям, родственникам дарю вот эту штуку. То есть сейчас в аптеке эта штука должна быть у каждого. Я в качестве профилактики просто каждый день, фу, не каждый день, каждый месяц пропиваю по одной упаковке. Даже если у вас нет каких-то симптомов. Ну и, конечно же, экстра-бленд и стоун у меня в ежедневном рационе, потому что никто, кроме меня, о моем здоровье не позаботится. А если вы не заботитесь о своем здоровье, ну значит, вы эгоистичны не только к себе, но и к окружающим, потому что ваши близкие хотят, чтобы вы жили долго и счастливо. Ну а если вы сами живете долго и счастливо, то вы это можете передать и во внешнюю среду. Друзья, вот такие уникальные продукты компании «Тайга-8». Их вы можете взять безоплатно за счет добычи криптовалюты «Юми» и Призом. Более детально мы об этом расскажем на других вебинарах. Сегодня у нас информация чисто по продукции компании «Витэ». И на этом я передаю слово Денису Залескому, который расскажет про второе наше не менее интересное направление – а именно дегидрокварцетине и капилляротерапии. Ленис. Ну, да, Илья, благодарю. Совершенно <связано> все верно, ты сказал. Я также употребляю продукцию Тайга компании Веловиз с 2015 года и делаю это на постоянной основе. <связано> и также вот могу добавить по этому поводу, что то есть, вот происходят такие ситуации, вот, которые у меня сейчас произошла, да, что я третий день там мало сплю, качаю воду. То есть, как бы, ну, если кто не в курсе, там присоединился к нам позже, у меня ä, произошла замена насоса в скважине и ä, погнала песок. И, соответственно, то есть, у меня постоянно ну, кончается вода, то есть меняется фильтра, там прогоняется, и вот это вот все как бы занимает очень много времени. И в этом, во всем мне, конечно же, помогает Тайга-8 чтобы я уделял, чтобы у меня были всегда силы на то, чтобы заниматься и домашними делами по хозяйству, и еще продвижением Рой-клуба Тайги-8 и так далее. И вот тут по ходу дела Алексей написал еще вопрос, как принимать эти продукты. Зашел на бизнес-пакет, выписал все основные продукты. Посоветуйте, как начать принимать первый раз, сталкиваюсь с этим продуктом. Мобио Stone, Экстра и Blend. Так вот, что я хочу сказать Алексею и всем, кто нас смотрит, что в каждом продукте, в упаковочке, идет инструкция такая маленькая. Ее достаете, и там написано, сколько, чего, когда принимать. То есть все очень просто. То есть, ну, на самом деле, как бы, можно следовать рекомендуемая дозировка. Рекомендуемая дозировка это используется в качестве профилактики. То есть, например, экстра там, ну, две пипетки, да, в день, утром и вечером, стол также и так далее. Можно увеличивать дозы, то есть это профилактические дозы прописаны. Если у вас какое-то там тяжелое состояние, заболевание, какой-то дозы можно увеличивать, потому что противопоказаний никаких нет. У меня пиликает сейчас телеграм, потому что он открыт, как бы, чтобы показать вам про следующую тему, Ну поэтому маленечко, сейчас я постараюсь побыстрее. В общем-то, передозировки быть не может у этого продукта. Так, я с утра и вечером по одной пипетке, да, можно так. Угу. Друзья, смотрите, мы сейчас поговорим с вами во второй части нашего вебинара о том продукте, который помогает доставлять, значит, вот эти вот жизненно важные микроэлементы, которые содержатся в продуктах Вилови в нашу клетку. Потому что в нашу клетку доступ осуществляется крови да, через капилляры. То есть капиллярная сеть, если с каждого человека да, вот достать капилляры, там, сложить их в одну линию, то там можно несколько раз, по земной шар обмотать. То есть очень большая разветвленная сеть капилляров. И они на самом деле очень маленькие, они тоньше волоса. И представляете, то есть это не сосуды, не артерии, это капиллярчики. И через них попадает как раз-таки питание, вместе с кровью попадает питание в наши клетки. То есть это кислород, глюкоза, жиры там, и так далее, да? Вот. И ну, все питательные вещества. И если капилляры у вас нарушены, плохо работают, то, соответственно, если вы будете в больших количествах пить тайгу, то она просто даже ну, будет плохо доходить до ваших клеток, и эффект будет не тот. Поэтому мы предлагаем значит, увеличить качество своей жизни с помощью увеличения, улучшения качества ваших капилляров. В нашей команде рой клуба появился такой человек, как Иван Алексеевич Коваленко, он больше семи лет занимается продвижением капилляроскопии, и он уже побывал во многих офисах рой клуба в Красноярске, в Вашкороле, в Иркутске, даже в Челябинске, в Новосибирске, в Москве, ну много где. И сейчас ведет свою деятельность в Анапе. И 21-22 числа будет встреча как раз-таки в Анапе проходить по капилляроскопии с Виталием Сундаковым. Вот. И значит, основной препарат для улучшения, восстановления качества капилляров – это дегидрокопил. Что это такое? Этот препарат тоже натуральный, без химических каких добавок, элементов. Он добывается из… то есть это вытяжка из корня даурской лиственницы. И э, принимается также очень просто, там мерная ложечка есть да, под язык. Э, каждый там, ну, утром и вечером, и все, и у вас капиллярчики восстанавливаются прям очень быстро. То есть, вот Иван Алексеевич ему больше 70 лет, он выглядит очень хорошо, он энергичен, бодр. Постоянно ездит, да, по разным городам. То есть, я вот э, сколько с ним созваниваюсь, он постоянно где-то в, в, в разъездах, то есть всегда где-то ездит, ездит, ездит, презентует, проводит, то есть человек ну, э, ведет полноценную жизнь. То есть, некоторые люди там уже в 60 лет да, начинают просто там э, на диване залеживаться. Этот человек, то есть он бодр и э, полон здоровья и сил и продвигает э, вот это вот здоровье, капилляроскопию употребление тайги 8 в каждый дом в каждую семью вот и смотрите давайте в связи с этим я вам покажу сейчас демонстрацию экрана а так подождите давайте перед этим я сейчас отправлю сообщение в чат если кто-то не видел так угу. если кто-то не видел обязательно посмотрите это видео на официальном канале рой клуба которая называется там по-моему все о но ну, сейчас мы демонстрацию экрана откроем так начать пока с экрана окей скажи Илья, видно пожалуйста экран нет пока еще нет да. в чате напишите слышно не слышно у нас Алексей, да, смешивать эти штуки можно. Я экстру и стоун смешиваю. Кто-то экстру, стоун и бленд смешивает вместе. Денис, там да. надо разрешить, наверное, на показ и скачать плагин DTS. А, подожди. Не, у меня плагин-то скачанный. Скорее всего, знаешь, что нужно? Нужно остановить презентацию тебе, вот. А потом я уже смогу экран показать. Так, сейчас тогда. Ну, попробуй, как да ее... Угу. Так, ну. Так, провиснулось что-то, что-то моргнуло. Так, сейчас я. Так, сделать перерыв, полноэкранный режим, ссылки. Не, тебе надо этот, просто включить плагин и ты сможешь начать демонстрацию экрана. Так, ну плагин-то у меня скачан, ну сейчас давай еще раз пробуем, так. Показать. Ведущий леониконов уже показывает слайды. Видишь? Вот мне пишет что все, все убрал. Убрал, да? Так, начать показ экрана. Ага, все вижу. Сейчас секунду. Показ. Все должно быть сейчас видно. Скажите. Да, есть. Есть. Четко. Так, значит, тут мы сейчас вернем. Вот это видео на канале Рой-клуб. Совместная добыча криптовалют, официальный канал Рой-клуба. На нем видео все о капилляроскопии докторе, докторе капиллярии, дегидрокерцетине. Видео, видим, набрало уже тысячу с лишним просмотров. Не так давно, но вышло, 7 ноября. В этом видео Владимир Мошкин полностью прям подробно рассказывает о том, что такое капилляроскопия что такое дегидрокверцетин и так далее. Ну вот, то есть, друзья, посмотрите это видео обязательно. И теперь я сейчас тоже это дело уберу. И откроем телеграм, который у нас брякает постоянно. Для чего он у меня открыт? Так, сейчас у нас пролисталось. Открыт он у нас для того, чтобы показать вам новость. Если вы ее пропустили, была она на канале Рой Сапфир, выложена. Так, вот была открыта на этом месте. Сейчас куда-то убежала. Сейчас найду. Подальше, подальше. Не так уж давно это было. Сейчас. Пару дней буквально назад. Вот, нашел. Смотрите, давайте я на весь экран разверну, чтобы было получше видно. Внимание всем! Розыгрыш полмиллиона рублей. То есть эта новость была выложена? Вот она есть на канале Рой Сапфир. Кто еще не подписан на канал Рой Сапфир, обязательно подпишитесь. Лотерея для участников Рой-клуба: количество лотерейных билет ограничено. Выиграй полмиллиона рублей на открытие своего диагностического центра капиллероскопии от Рой-клуба, клиники доктора Ведова и Ивана Коваленко. Смотрите, друзья, вот тут сейчас сразу подъяснюсь на этом моменте: что с тех пор, как Иван начал транслировать то есть познакомился с рой клубом да, и начал транслировать эту информацию, он в процессе того, когда он объезжал офисы, он говорил такую информацию, то есть сейчас вот мы вам ее говорим, что каждый из вас, если у вас есть офис, либо даже у вас есть какое-то просто помещение, где вы оказываете какие-то услуги, либо у вас есть знакомые, которые это делают, и, соответственно, вы можете отправить любого человека вашего на обучение к Ивану Коваленко, на, значит, чтобы человек научился делать капилляроскопию. И, соответственно, открыть у себя такой центр. Вот. Для того, чтобы принять участие, необходимо приобрести через своего старшего куратора лотерейный билет. Стоимость лотерейного билета 11 тысяч рублей, и в стоимость этого билета входит. 7 баночек, по 3 грамма каждая препарата дигидрокерцетин. Ну, баночка вот эта 3 грамма, но ее хватает на месяц, на одного человека. Дигидрокерцетин, доктор Капилляр. Абсолютно все участники лотереи получают в подарок, который клуба, диагностику капилляров, капилляроскопии. 4 полных обследования, можно обследовать себя четыре раза, можно 4 человек обследовать за этот билет. А, так, а потом доставка препарата включена в стоимость билета. То есть я как бы давно уже да, хотел себе заказать этот препарат, и я купил лотерейный билет. То есть я получу 7 баночек гидроквироцитила, мне как раз хватит на всю семью, там, бабушки, тещи и так далее. А участие в лотереи можете обращаться к своим старшим кураторам. То есть вот перечисленный список наших кураторов. И Илья Никонов, кстати, входит в их число, поэтому вот можете к обращаться. Розыгрыш призовых лотерейных билетов пройдет 6-7 декабря 2020 года, ну, соответственно, на годовщине Рой-клуба, друзья, как вы можете уже понять. И все подробности в этом видео. И ссылка как раз идет на то видео, которое я вам сейчас показывал на официальном канале Рой-клуба. Поэтому, друзья, если вкратце, то вот такая вот информация, примите это к сведению. И, в принципе, я был рад поделиться с вами этой информацией, поучаствовать вместе с Олюхой в этом вебинаре. Еще многие люди спрашивают, где купить, где купить и так далее. Да, его можно купить в нескольких местах. Он в разных городах производится, в Питере, в Москве. Есть завод в Сибири, в Иркутской области не будем говорить в каком городе, может быть, проведем какой-нибудь какой розыгрыш, где спросим, в каком городе это находится. И... Значит, <связь> Алексей, смотри, зигидрокварцитин а -а -а можно купить по акции как раз-таки у старших кураторов и помимо этого еще участвовать в франшизе <связь> по открытию офиса здоровья. Поэтому тут у тебя два в одном, то есть ты не просто берешь себе баночку для здоровья, да, но помимо этого еще участвуешь в общей командной движухе в клубе. Поэтому самое лучшее – обратись к старшему куратору, он тебе поможет заказать эту штуку. Я могу точно сказать, что вот эта баночка жизненно необходима каждому человеку на планете Земля. Есть один там, анекдот из жизни. Соседка пришла к другой соседке и говорит, где у тебя там волшебные таблетки от давления. Она там его пола, и у нее давление поднялось. Она говорит, дегидрокварцетин дала. Все, говорит, благодарю. Пошла. Потому что вот эта штука, друзья, она а, воздействует как раз на, не просто на капилляры, она воздействует на стенки сосудов, из которых состоят капилляры. И я забыл, как называется этот слой клеток. Мы были в центре доктора Йодова в Москве. Он сказал, что если выстелить а, всю площадь этих клеток а, в человеческом организме, она составит футбольное поле, друзья. Поэтому... Недооценивать а, важность и применение дигидрокверцетина вообще в жизни нельзя. Здесь очень интересное описание есть его. Тут прямо, прямо и написано. Те, кто регулярно употребляет дигидрокварцетин, продление жизни в среднем на 20-25 лет. И я могу сказать, что после месяца, после двух месяцев у вас не просто стабилизируется состояние капилляров, у вас улучшается всасывание любых компонентов, в том числе и Тайга-8 начинает всасываться еще лучше, еще эффективнее. Да, все верно. Так, а... дегидрокверцитин можно взять за 1700 рублей, одну баночку. А к вопросу вот, по покупке дегидрокверцитина добавлю, что а, лучше, конечно, приобретать по акции через старших кураторов, да, но если вы там сами где-то приобрести и поэтому ну, до этого еще там были новости подобного рода. Конечно, вы это можете сделать, друзья, но э, учитывайте, что как бы э, он везде разного качества. И э, Рой Клуб именно заключил в лице Ивана Коваленко заключил договор с определенным заводом, который производит дигидроксирицил э, самого лучшего качества. И мы уже по этому договору, то есть выбираем всю продукцию с этого завода для участников рой-клуба, потому что, как вы уже могли заметить, если вы давно в рой-клубе находитесь, прониклись идеологии рой-клуба и что мы заботимся о здоровье нации, о здоровье наших участников, о здоровье наших семей и так далее. Есть, ну, все поэтому так. Так, Звоню а... Ивану Коваленко, думал, он к нам подключится, но он опять занят, он где-то опять... Ну, ничего страшного, то есть, как бы, есть уши, глаза и руки Ивана Коваленко, поэтому вот мы сейчас здесь и проводим вебинар. Да, друзья, есть разные дигидрокварцицины, есть в таблетке, есть разные э -э комплектации, но э -э у нас он действительно обогащенный ионами золота, серебра, плюс пропущены через определенные установки энергетические, которые еще более а, придают а, более, ц... большую ценность и лучшую усвояемость. То же самое и с а, полипринолами очень много всяких препаратов есть, но разная концентрация, разная дозировка, разный а, эффект. Конкретно по вот если говорить по опять по таге возвращаясь, клеточный сок его можно найти и так, но полипринолы конкретно выделены только на одном заводе в России, патент есть только у компании Вилавит Айга-8, это единственный патент в мире, больше правообладателей ни у кого нет. Это уникальное преимущество на самом деле и защита интеллектуальной собственности в том числе. Поэтому, друзья, добро пожаловать в Рой-клуб, добро пожаловать в здоровье за криптовалюту Юмию Призм в том числе. Я вас всех с этим поздравляю. Эта запись вебинара будет выложена у нас на нашем основном канале. Раз, э, раскидывайте эти ссылки вашим друзьям и знакомым, и, конечно же, следите за новостями, зовите на следующие наши вебинары по здоровью, а также по клубу в целом. Все, пока-пока. Благодарим, <как> благодарю Илюха за подачу информации, за вообще то, что затеял такой вебинар, и благодарим, конечно же, наших слушателей и зрителей за уделенное время. До новых встреч. Да, Денис тоже благодарю. Понял, что надо вдвоем интереснее проводить. Конечно, конечно. Я как увидел новость, сразу же тебе позвонил. Все, всем пока-пока. Пока. пока. пока.